Вам нужно понять, что верить или не верить — это не такие уж и разные вещи. Один верит со знаком «плюс», другой верит со знаком «минус». Один верит, что Бог существует, другой верит, что Бога нет. И тот и другой — на самом деле верующие. Оба недостаточно искренние и откровенны собой, чтобы признать, что они просто не знают. Так что, как вера, так и ее отсутствие служит для утешения. Поэтому вы должны решить, вы ищете утешение или вы ищете ответ. Если вы ищете ответ, тогда вы должны быть в поиске. Если вы хотите искать ответ, вы должны признать, что вы не знаете. «Я не знаю» — это основа любого знания. Когда вы понимаете, что вы не знаете, тогда вы начинаете жаждать знания. Вы будете искать его, только тогда у вас появится шанс узнать.